привет друзья дядька дима но это опять на связи решил самоизолироваться на балконе хочется глотнуть свежего кислорода потому что небольшая квартирка на трех человек все-таки сказывается тяжеловато находиться в замкнутом пространстве ну конечно можно устроить себе прогулку за батоном хлеба может быть сегодня вечером так и сделаю или завтра пока вот а, спасаюсь на балконе хорошо что у нас как итальянцы с балконов не, не поют я представляю себе это репертуар который можно было у нас услышать у меня тут кстати балкон уже как э, какая-то э, склад провизии на случай может быть не ядерной войны но какого-то серьезного кризиса вот, смотрите тут сумки там у меня Всякие корзинки С фруктами, овощами Тут Бухло Чтобы Кризис Не так было грустно переживать Неизвестно Насколько этот карантин еще может затянуться Так что подготовились Немножечко Пропускал в Москве Вчера э, заказывал пропуск, интересную вещь обнаружил. Но я не стал с, с утра ломиться, как, как все, когда друг другу мешали и уже начали про какие-то досатаки атаки говорить. Просто тупо все полезли Смотрите, э, понятно, сервера об, обвалились. А вечером я зашел спокойно. Буквально за считанные секунды себе этот пропуск там. Ну, у меня раб работа как бы со СМИ связана. То есть я мог на работу до конца апреля получить пропуск месячный. Вот, кстати, я не знаю... Этот пропуск же для поездок на работу, а если я там, скажем, куда-то за, за город, там, тещу, например, повезу. Мне надо, если официально оформлять еще разовый пропуск, или можно с этим съездить. Надо еще уточнить этот вопрос. А обнаружил я вот что потом, когда уже. Пропуск заказал, его себе оставил скриншот. Потом начал свою почту изучать. Там у меня не один ящик. Там есть рабочая почта. Залез туда, увидел, что мне с работы уже пропуск заказан. То есть у меня два пропуска с разными номерами. Оказывается, сколько их можно делать? Бесконечное количество. В общем, они дублируются. Не знаю, чем мне это грозит. Вот Интересно, как это проверить. Прямо на дороге один, потом второй показать, что, что это получится. Так, ну, что еще хотел я рассказать о последних своих впечатлениях. Ну, впечатление это, как в фильмах там про зомби-апокалипсиса американских, вот пустынные улицы Москвы, они, конечно, впечатляют. Но в магазинах, да, последний день перед этим введением пропусков мы в большой магазин заехали в гипермаркет, и народу там довольно много было. Не прямо ажиотаж, но ну, не меньше, чем в будние дни до карантина. Народу много, но товар присутствует. Не увидел я пустых полок. Так что все в штатном режиме проходит. Насчет ситуации в Москве я скажу. Вот у меня родственники есть, не московские, они вот в соцсетях пишут, потому что задают мне вопросы, потому что боятся, что информация не вся доходит до людей и а, действительно в Москве все ситуация стала обострилась последние дни, это видно. А, ну, я думаю, что статистику от нас не скрывают, та, которая есть, но а, не все люди тестированы в полной статистике мы узнать не не можем. И очень интересно, вот, кстати, что с вакциной БЦЖ сейчас обсуждается вопрос, что может быть в странах Советского Союза и Варшавского договора, эти договоры, эти прививки делали и может быть поэтому сейчас забоевливаемость еще гораздо ниже, чем в странах Западной Европы. Я думаю, было бы конечно интересно проверить, вот, если бы хотя бы какая-нибудь из стран, где еще эпидемия не, не сильно бушует, вот, про, провела бы у себя эту вакцинацию БЦЖ, в принципе Через какое-то время можно ее было бы с соседними странами сравнить. Но... И... Иначе, конечно, вот все эти вакцины, которые сейчас, над которыми э, работают, они очень не скоро будут. Говорят, 21 год. Но... У меня есть подозрение, что к 2021 году эта ситуация как само собой разрешится и не будет так остро стоять. То есть все, кому суждено погибнуть, они уже до 2021 года не, не доживут. Поэтому надо какие-то более экстренные э, меры принимать. Вот, почему бы людям не сделать эти прививки БЦЖ. Хотя ну, у нас в России их делали и делают. Нам это, в общем-то, не актуально. Тем не менее, вот пока еще рано говорить, насколько мы защищены этими ли прививками, либо как-то случайно так получилось, что у нас позже началось развиваться этой эпидемии и мы пока что еще ну, где-то в двадцатку наверное, мы вошли да мы сейчас пока еще позади бразилии перед нами вся европа америка там китай и некоторые другие страны но мне очень нравятся темпы которыми мы нагоняем я смотрю карту вот американского института Хопкинса там как бы очень можно интересно присмотреться если не, не саму карту рассматривать вот эту красные кружочку на черном фоне а посмотреть там еще есть под карты вкладочки то есть там можно посмотреть фателити рейтинг Рейтио, то есть статистика по, по смертям, по очень важный показатель по заболеваемости там на 100 тысяч человек тоже пока, что Россия вот по этим показателям не неплохие имеет результаты в сравнении. Вот, с самыми пострадавшими странами. Но эти результаты ухудшаются. А самое неприятное это вот есть там график справа внизу. Я скриншоты вы выложу, чтобы было понятно, о чем я говорю. Там можно тоже в разных режимах посмотреть, как это экспонента ползет, и видно, что в Китае эта кривая она уже легла как бы на плато, и там даже как бы вниз по, по случаям количества больных а в европейских странах она тоже как-то не растет уже не так быстро. Но самое интересное там на другую вкладочку, если переключить, там есть э, э, случаи вы, выявленных за, заражений по дням. И вот именно этот график меня очень настораживает. Потому что э, во многих странах и, вот, сильно пострадавших Испании, Италии, Франции, они прошли этот пик. Некоторые уже недели две, как прошли этот пик. У многих стран это вот 4-5 апреля был пик. И сейчас идет снижение случаев. А в России мы сегодня на пике находимся. И каждый день новый пик, новый рекорд. И если так будет продолжаться, мы. Пробьем все планки и окажемся на, наверху этой неприятной не таблицы, чего очень не хотелось бы. Ну, конечно, Америку нам догнать навряд ли удастся. Там уже чуть ли не 600 случаев заболеваний и, и по смертности они обогнали все страны. Фу -фу -фу. дай бог чтобы и, и у нас и у них все это быстрее прекратилось чтобы люди больше не умирали ну вот я говорю очень неприятность статистика сейчас по россии по по москве еще там есть отдельный сайт я тоже ссылочку выложу, который именно для России стат данные дает. Там свои интересные графики, которые можно посмотреть. Тоже вот в основном эти два сайта я изучаю. Мне вообще графики интересны, так как я на бирже давно занимаюсь. Как раз изучаю всякие графики ценных бумаг и для меня это очень информативная такая вещь. Ну и хочу сказать, почему у нас такая ситуация, видимо, из-за того, что ошибок много было сделано в самом начале. И хотя у нас так э, грозно, как бы, и казалось бы э, сознанием дела. И... началась эта кампания по значит, ликвидации этого вируса, но ну, видимо что-то пошло не так, знаний не хватило, ответственность на себя брать никто не хочет по-настоящему, то есть все переваливают друг на друга и в результате мы получили то, что получили так что вот, посмотрите графики, которые я выложу, ну и как бы, я буду продолжать свои исследования До встречи в следующих роликах.